Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Накануне состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики с президентом Казахстана Соромбай Джибеков, выразил слова поддержки Токаеву в связи с ситуацией в городе Арыс Туркистанской области Казахстана. Он отметил готовность Кыргызстана оказать всякие помощь ликвидации чрезвычайной ситуации. Сурумбай Джембеков выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В свою очередь, Касым Джомар Тукаев выразил признательность главе Кыргызстана за проявленное сочувствие в связи с чрезвычайным происшествием в городе Арысь. Ар Об этом Тукаев написал на своей странице в Твиттер. В сообщении говорится «Признателен президенту Кыргызстана и в его лице братскому кыргызскому народу за проявленное сочувствие». ГКМБ официально заявляет, что распространяемая информация в различных сетях о том, что в Бишкек прибыли вооруженные сотрудники специального назначения из Ожского управления ГКМБ, не соответствует действительности. На сегодняшний день ГКМБ не проводит каких-либо спецопераций или же перемещений с участием спецподразделений. Ведомстве расценили данную информацию фейковой и как попытку нагнетения напряженности общественно-политической ситуации страны. В связи с этим ГКМБ проводит проверку по установлению причастных лиц, распространивших данную информацию. Также предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства Кыргызской Республики. 26 июня антикоррупционная служба ГКМБ совместно с управлением Внутренних расследований безопасности ГСБ в Бишкеке при получении взятки в размере 70 тысяч сомов задержан начальник отдела следственного управления ГСБ при правительстве майор финансовой полиции. Установлено, что он под угрозой привлечения к уголовной ответственности по материалам досудебного производства, связанного с нарушениями в предпринимательской деятельности, вымогал у гражданина взятку в размере 5 тысяч долларов США. Материалы по данному факту зарегистрированы в АЭС и ЕРПП. В настоящее время проводятся в действующие следственно-оперативные мероприятия. В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судей Инары Гилазидиновой. На допрос приглашен экс-замминистра энергетики Акалбек Тюминбаев. По его словам, ТЭЦ давно технически устарела и нуждалась в реконструкции. Напомним, по данному делу проходят бывший премьер-министр Сапары Саков и Джантурусат Балдеев, депутат Дзюргуккинеш Осмобек Артыгбаев, топ-менеджеры энергосектора Саладин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр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 Депутата Кирбенского городского Кенеша подозревают в избиении. По данным местного УВД, 23 июня в территориальную больницу поступил житель Аксийского района Таджимамат Алымкулов. Врачи сообщили об этом в милицию. Прибывшие на место сотрудники милиции взяли у потерпевшего заявления. Мужчина указал, что 22 июня его избил депутат Кирбенского гор Кенеша. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье хулиганства. Начато досудебное производство. Назначена экспертиза». Все имущество Министерства Республики оценивается в 84 миллиарда сомов. Такие данные приводит Фонд по управлению государственным имуществом. Это балансовая стоимость объектов, однако рыночная стоимость имущества министерств и ведомств гораздо выше – 564 миллиарда сомов. Как отметил глава ФУГЕ Ренат Тюлибердих, такая разница в цифрах происходит из-за применения разных систем оценки. Управление национального банка решило сохранить учетную ставку на уровне 4,25%. По информации главного финансового регулятора страны, в Кыргызстане инфляционный фонд сохраняется сдержанным. На 14 июня инфляция сложилась на уровне 0,9%. Ее формирование происходило за счет небольшого восстановления цел на плодоовощную продукцию в силу сезонных факторов. Рост экономики продолжается. Основной вклад в прирост реального ВВП обеспечивается сектором промышленности. Совокупный внутренний спрос продолжает поддерживаться притоком денежных переводов в страну и ростом реальной заработной платы. Оценки развития внешней среды, в том числе ценовая динамика на мировых продовольственных рынках, остаются в рамках ожиданий Национального банка. Прогнозы по инфляции сохранены. К концу 2019 года она ожидается на уровне не выше 4%, а ее среднегодовое значение на уровне 1% при отсутствии внутренних и внешних шоков, говорится в сообщении. Поддержание стимулирующего направления денежно-кредитной политики способствовало дальнейшему расширению кредитования экономики, отметили в Нацбанке. Потребление электроэнергии ежегодно растет на 10-15%. Об этом на заседании Джогурку Кенеша сообщил глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров. По его словам, в отрасли необходимо привлекать инвестиции, строить новые станции, иначе страна столкнется с дефицитом электроэнергии. За последние годы построены четыре новые частные мини-ГЭС, две из них уже введены в эксплуатацию. Если завершится модернизация Токтогульская ГЭС, дополнительно будут введены 240 мегаватт, отметил Назаров и добавил, что в 2018 году по графику Кыргызстан должен выплатить 5 миллиардов сомов по иностранным кредитам. Пик выплат придется на 2023, когда их уровень достигнет 11 миллиардов сомов. Сегодня депутаты рассматривают проект поправок закон об электроэнергии. Ими, в частности, предусматривается обязать энергокомпании строить электрические сети за свой счет. В Кыргызстане могут начать производить электромобили. Создание завода стало возможным благодаря подписанному меморандуму между кыргызской и китайской компаниями. Строительство подобного крупного промышленного объекта может улучшить не только экономику, но и экологию страны, что особенно важно в современных условиях. Подробнее о примере кыргызско-китайского партнерства в материале Бекмамата Асамбек Улу. Проблема загрязненности воздуха особенно остро ощущается в столице. Как отмечают эксперты, за четыре месяца прошлого года уровень вредных веществ в атмосфере ни разу не опустился до минимально допустимого уровня. Данную проблему необходимо решать комплексно. Одной из мер улучшения экологии служит массовое внедрение электромобилей. С уверенностью говорим о том, что низкое качество топлива плюс сами автомобили, которые старые, у нас еще в городе маршрутки ездят на дизельном топливе. Это все не может, не, не может негативно сказываться но, на э, состоянии воздуха в Бишкеке. Если ранее массовому распространению электромобилей мешала их высокая стоимость, то теперь у кыргызстанцев может появиться возможность покупки отечественной техники. В рамках прошедшего кыргызско-китайского бизнес-форума отечественная компания «Кыргыз Унакрулош заключила трехсторонний меморандум о сотрудничестве между китайской компанией «Донгфан» и госагентством по защите и продвижению инвестиций. Документ направлен на строительство завода по производству электромобилей. Хрызуногруш в данном случае выступает основным инвестором. Компания «Донфэн» она будет, получается, предоставлять оборудование, все необходимое для выпуска этих электромобилей. Также будет делиться своим опытом, знаниями и привлекать специалистов из Китая. Планируемый завод станет первым подобным объектом в стране. Промышленное предприятие должно принести большую экономическую пользу государству. Это и дополнительные поступления в бюджет и создание новых рабочих мест. Как отмечают эксперты, создание кыргызско-китайских предприятий одинаково выгодно двум сторонам. Китай этим самым обеспечивает возле своей границы стабильную страну, экономически развитую страну, которая не будет претендовать на бандитизм, на коррупцию, на мафиозен и так далее. Вместе с тем, эксперты отмечают, что для лучшего распространения электромобилей нельзя ограничиваться лишь производством. Важно создать соответствующую инфраструктуру для полноценного использования электромашин. Только планомерная работа позволит получить наиболее благоприятный мультипликативный эффект в улучшении экологии и экономики страны. Улу ЛТР Бишкек. В стране занимаются вопросом обеспечения безопасности туристов с начала года. Как сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов, работы по обеспечению безопасности выполняют МВД, МЧС, Минздрав и Департамент туризма. В частности, мы проверяем пансионаты по условиям купания. В Кыргызстане около 400 пансионатов, из них соответствуют требованиям 146. В течение четырех лет проводится обучение 251 человека для работы в пансионатах. Поставлены требования, чтобы в каждом пансионате было по два спасателя. Ахматов добавил, что ведется работа по обеспечению безопасности туристов в горах, так как один из основных видов туризма в Кыргызстане это горы. Разработан план совместно с четырьмя указанными ведомствами. Проходит сбор данных, маршрутов и движения количества человек. Старший прапорщик Национальной гвардии Кайратбек Рапиев совершит марафон вокруг озера Иссык-Куль на 600 километров. Стартует 30-летний солдат в городе Балычи сегодня в 19.00 и завершит забег в городе Чулкуната через три дня от старта. По его словам, данная акция приурочена к 27-й годовщине со дня образования Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызской республики. По словам гвардейца, данное мероприятие является пропагандой здорового образа жизни среди молодежи и престижа военной службы. Рапив не намерен делать остановки для сна. Кайрат будет останавливаться на 30-40 минут, чтобы поесть и сменить одежду. Все это время его будут сопровождать медицинские работники. Кайрат женат, воспитывает двух дочерей. Ранее он совершил забег от Бишкека до города Балакчи. К 150-летию города Каракол пройдет Ашлямфу фест где планируется приготовить полторы тонны этого блюда. Сообщается, что празднование пройдет 1 июля на центральной площади имени Чингазайтматова. В программе также концерт с участием звезд отечественной эстрады. Известный танцор и почетный гражданин Каракола Атай Умерзаков и его танцевальная группа АДЭ. Певцы Гульнур Сатылганова, Актан Исабаев, Аяна Касымова, Аяр, Джан Сабыров, Ильяс Андаш.